Какие новые санкции вводятся против России? Куда ведут дороги Татарстана? Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Аделина Абдрахманова. В Московском государственном университете имени Михаила Ломоносова прошел заключительный этап Всероссийской студенческой универсиады Ломоносов в числе призеров и победителей студенты химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета. Страны G7 во второй половине мая рассмотрят возможность введения почти полного запрета экспорта товаров в нашу страну. Сможет ли Россия найти для себя альтернативу ввиду новых рестрикций и как это отразится на экономике? Безусловно, введение нового запрета на экспорт странами G7 станет неприятным событием. Страна до сих пор закупает в странах Запада различную продукцию. И фактически такой запрет будет означать еще более широкомасштабное импортзамещение, поиск новых поставщиков или же организацию производства на территории страны. К сожалению, далеко не все, что мы сейчас покупаем в недружественных странах, может быть легко произведено на территории России или приобретено в других странах, которые не являются по отношению к нам недружественными. Сейчас трудно сказать точно, какие направления пойдут под удар. Список попавших под запрет изделий пока не опубликован. Из стран Большой Семерки Россия получала в основном высокотехнологичную продукцию, которая не производится на отечественном рынке. Потому последствия могут оказаться тяжелыми для страны и способны привести к технологической деградации многих фабрик. С одной стороны, это может негативно повлиять на нашу экономику в виде некоторого застоя, рынка и увеличения цен. С другой же, это даст толчок к развитию отечественного производства. Между тем, санкции, проводимые против нашего государства, будут также приводить к конфликтам среди самих санкционных стран. Это потеря экспорта и доходов. Впрочем, для некоторых товаров Запад может сделать исключение. Это поставки лекарств и сельскохозяйственной продукции. Так что подобный запрет, если он будет введен, это будет существенный Удар по Конечно, найти альтернативу можно. В первую очередь это страны Юго-Восточной Азии, также Китай и Турция. Эти страны могут поставлять нам технику, хотя это тоже потребует определенных усилий в виде переговоров и налаживания связей. Диана Агнест, Универ Универньюз. Новые идеи, свежий взгляд и иной подход. Сегодня региональный кинематограф как никогда стремится обрести независимость и выйти в российский и международный прокат. Однако пока что существует ряд вопросов, которые замедляют этот процесс. Есть ли кино в Татарстане и какое будущее его ждет, разбирался наш корреспондент.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 Сейчас татарский кинематограф опирается на их энтузиазм. Кино в Татарстане есть. Была бы возможность помочь ему развиваться быстрее. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Фарид Захитаглы. Универньюз. Мост через Каму на трассе М7 «Волга» планирует сдать в конце 2024 года. О реализации такого масштабного проекта и его особенностях расскажет наш корреспондент Карина Саяхова.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 Лучше территорию, озеленить территорию, создать различные шумовые барьеры да, от этой трассы. Крупный массив, да, где своя устойчивая экосистема, где, наверное, обитают лесные жители. В этом плане в Татарстане, насколько я знаю, нет еще подобных вариантов, где были построены боякодуки.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 В главном здании Казанского федерального университета стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка». Волонтеры студенческого совета юридического факультета организовали пункты выдачи главного символа победы. В этот раз волонтеры планируют раздать более 5000 ленточек. Акция продлится до 2 мая. За это время обладателями главного символа победы смогут стать сотрудники и студенты университета. В этом студенческому совету помогает каждый год департамент по молодежной политике Казанского федерального университета.